Для того, чтобы прочувствовать силу ангельских практик, давайте ангельской энергии, давайте с вами проведем уже практику. От всего внешнего отключитесь, если вы хотите, чтобы практика для вас прошла хорошо, эффективно. Она сильнейшая, но требует стопроцентного включения. Итак, закройте глаза, пожалуйста, все. Переместите фокус внимания на сердце. И давайте с вами подышим сердцем. Представьте, что вы делаете вдох через свое духовное сердце, то есть в центр вашей груди. И выдох тоже оттуда. Еще один хороший, глубокий вдох своим духовным сердцем. И выдох оттуда. И еще один вдох и выдох. Постарайтесь, чтобы ваш позвоночник был ровным, чтобы ноги касались пола. Поскольку практика высокочастотная, нам с вами нужно заземлиться. И сейчас представьте что от ваших ступней в пол вырастают корни красивые корни проходят глубоко глубоко вниз под землю и вы якоритесь в земле вы хорошо заземлены Теперь переместите внимание на свою макушечку, сделайте вдох и выдох через макушку. И представьте, что вы растете вверх, вырастаете вверх. Еще один вдох и выдох через макушку, вы вырастаете вверх. Я приглашаю сейчас на нашу практику ангелов четырех сторон света для создания круга безопасности и защиты. Я также, также приглашаю Архангела Михаила как самого сильного и мощного стража и защитника. Вы можете также пригласить своих ангелов-хранителей и тех вознесенных учителей, владык, кого хотите для формирования единого мощного круга защиты. И мы делаем еще один глубокий вдох, задерживаем дыхание. И когда вы выдохнете, вы окажетесь в особом удивительном месте в храме преображения. Пятого измерения. Прямо сейчас вы оказались в зале для очищения и преображения. В храме пятого измерения. В центре зала стоит кресло. Подойдите к нему и опуститесь на него. Сделайте вдох и выдох. Сидя в этом кресле, вспомните все то, что огорчает вас в жизни. Какие-то свои проблемы, сложности, может быть, тяжелые периоды в жизни, неприятности. Все то, что не получалось. Посмотрите на жизнь и вспомните моменты, которые не радовали вас. Просто позвольте им сейчас, как картинкам, мелькать в вашем сознании. Вы можете пойти сейчас даже в самые тяжелые моменты, потому что всю эту энергию мы с вами трансформируем. Если были периоды боли, разочарований, потерь, вспоминайте их. И сейчас, сидя в этом кресле, в зале очищения преображения произнесите я готов я готова очиститься и призовите ангелов очищение и преображения прямо сейчас Слева от вас проявляется из воздуха серебряный ангел. Рассмотрите его. Он медленно приближается к вам. Посмотрите, это мужчина или женщина, в каком образе он пришел, явился к вам. И в его руках... Длинная серебряная сеть. Ангел подходит к вам совсем близко. Он смотрит прямо в ваши глаза и дотрагивается своим крылом до вашего сердца. Сейчас вся энергия боли и страданий, пережитая вами, активируется ангел открывает свою серебряную сеть и просит вас расстаться с этой энергией я прошу вас взгляните в свое сердце все когда-либо пережитые вами обиды печаль боль страдания все это сейчас может быть, темным грузом, темной энергией или камнем лежит на вашем сердечке. Достаньте его оттуда и выбросите в серебряную сеть. Все ваши печали, все слезы невыплаканные. Доставайте и выбрасывайте в ангельскую сеть. Из всех клеточек вашего тела, из сердца, из печени, из почек, из всех ваших чакр. Все то, что вы переживали, начиная с самого детства, может быть непонимание, может быть отсутствие любви, может быть боль предательства, может быть одиночество. Все это сейчас доставайте и выбрасывайте в серебряную сеть не храните это больше в себе не нужно больше это тащить внутри себя все это создает тяжелейшие блоки внутри вас проститесь с этим даже если вы свыклись сроднились с этой энергией вот сейчас пришло время для того чтобы вы могли это отпустить сделайте сильный сильный вдох сформулируйте сильное намерение все до последней капли любую энергию боли и страданий выдохнуть сейчас в серебряную сеть и освободить свое тело от этой энергии. выдох. Вы видите, как ангел завязывает сеть, улыбается вам, одобрительно кивает головой, нежно касается вас своим крылом и растворяется вся выданная вами энергия трансформируется в свет поблагодарите его в эту же минуту справа от вас появляется золотой ангел он медленно приближается к вам смотрит на вас вы посмотрите на него кто это мужчина или женщина как он выглядит? В его руках длинная золотая сеть. Вот он совсем близко и дотрагивается до вас своим крылом. Все ваши страхи, все ваши беспокойства активируются от этого прикосновения. Пришло время попрощаться и с ними загляните внутрь себя внутрь своего тела где живут ваши страхи все то что вы боитесь осознанное неосознанное страх нелюбви страх смерти может быть страх безденежья неуверенность в себе паника беспокойство Страхи не оставить после себя ничего стоящего. Доставайте, активируйте их сейчас и все выбрасывайте в золотую ангельскую сеть. Хватит! Страхи вам не нужны, они блокируют вашу силу, они блокируют вашу энергию, они рождают беспокойство, панику, сомнения. Из всех уголков своего тела, из всех своих чакр, с каждой своей клеточки доставайте сейчас все ваши страхи их много страх одиночества страх потери себя страх чего-либо темноты все это сейчас доставайте и выбрасывайте в ангельскую золотую сеть ангельская энергия все трансформирует не бойтесь Загляните в самое-в самое дно, чего вы на самом деле очень сильно боитесь. Достаньте и этот страх, освободите себя от него, станьте свободными. Делаем сильный вдох, формируем сильное-сильное намерение распрощаться со всеми своими страхами, отпустить их сейчас из своего тела. И выдыхаем все это в золотую ангельскую сеть. Ангел завязывает эту сеть. Энергия страха моментально трансформируется в свет. Он улыбается вам и одобрительно кивает. Медленно растворяясь. Вы делаете глубокий вдох и выдох отследите изменения в теле наверняка вы чувствуете некую свободу и пустоту скажите себе я свободен я чист чиста и в этот момент прямо перед вами появляется ваш ангел-хранитель у каждого он свой я не буду его описывать вы сами его рассмотрите Ангел-хранитель обычно несет огромнейший заряд любви, безусловной любви, о которой я вам рассказывала. Ваш ангел-хранитель любит вас, принимает целиком и полностью. И вот он прямо перед вами, его глаза смотрят на вас и излучают огромную любовь. Он улыбается вам, и из его сердца к вашему сердцу. Начинает изливаться сияющий, мощный луч. Луч безусловной любви. Примите его сейчас. Сделайте вдох. Впустите в себя, в свое сердце, во все свое освободившееся пространство эту любовь. Выдох. На выдохе примите в себя. И чем больше вы принимаете, тем больше вы улыбаетесь. И тем мощнее становится этот луч любви. Снова вдох. Во все свои клетки, которые избавились от боли и страдания, принимайте сейчас любовь, принимайте сейчас свет, принимайте сейчас поддержку, выдох. И еще, и еще. С каждым вдохом. Что-то меняется. Вы видите, как ваша кожа начинает излучать свет, свет безусловной любви. А ангел-хранитель продолжает и продолжает посылать безусловную любовь прямо в ваше сердце, во все ваши клеточки. И вы делаете вдох и принимаете ее в себя снова и снова. И на выдохе благодарите своего ангела за это принятие, за эту огромную любовь, за эту высокочастотную, самую высокочастотную энергию. И чувствуете, как наполняетесь ею с ног до головы и больше. Сейчас уже ваше поле, ваша аура – пропитывается этой энергией безусловной любви и принятия еще один вдох возьмите много-много этой энергии так чтобы все ваши клеточки когда вы выдохните засветились и улыбнулись от счастья увидьте как это происходит все клеточки вашего тела светятся и улыбаются, как частички света. Ангел смотрит на вас. Его глаза сияют еще большей любовью. И в этот момент он подходит совсем близко-близко и обнимает вас. Почувствуйте это состояние безусловной любви, абсолютной безопасности, спокойствия, умиротворения и поддержки. Вы в объятиях ангела, под ангельским крылом. Абсолютная защита. Почувствуйте это состояние. Запомните его. И даже когда мы сейчас закончим практику знаете что ваш ангел-хранитель он всегда рядом вы видите как он раскрывает свои крылья и становится сзади вас и вы чувствуете его энергию присутствия всегда на защите всегда на страже всегда с любовью в любую минуту готовый защитить, оберечь, помочь. И всегда любящий. Запоминаем это состояние, делаем глубокий вдох. И выдох благодарности вашему ангелу-хранителю, серебряному золотому ангелу, ангелам четырем сторон света, архангелу Михаилу, и тем ангелам, которых вы призывали для нашей практики. Открываем глазки и возвращаемся сюда. Напишите мне, пожалуйста, как вы себя чувствуете, поделитесь ощущением после практики.